Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно, что вы сегодня собрались. В связи с тем, что у нас сегодня десятилетний юбилей, хочется напомнить все-таки о предтече возрождения Советского Союза. Мы месяца три назад записали ролик о Колограде. Не, не помню, выложили или нет его на канале Брянской области РСФСР. Зайдете, посмотрите. Хочу Рассказать немножко о начале, то есть в 2008 году группа единомышленников в количестве шести человек, цифру эту запомните, собрались в городе Брянске и организовали потребительское общество и нейросообщество «Коллудрад». Что же это такое за общество? Общество очень интересное, потому что это потребительское общество, совмещенное с товариществом. По законам юридическим, как бы это невозможно сделать, но есть определенные моменты, где это получилось, возможно сделать. После того, как это общество было организовано, подписан устав, учительные документы. Все шесть человек там подписались, зарегистрировано в РФИ. То есть прошло все стадии регистрации, включая открытие счета в Госбанке, ЦБ вернее. После того, как произошла регистрация, мы разослали уведомление всем органам Российской Федерации, включая местные органы, о том, что в связи с тем, что вы являетесь структурой, в которой нет никаких документов, просим вам предоставить документы для того, чтобы мы встречно могли зарегистрировать вас у себя. Потому что если у нас не будет встречной регистрации, мы не сможем платить налогов. Потому что в инструкции главного бухгалтера Кулограда черным по белому написано: договора заключается только с легитимными организациями. Что означало, что если мы хотим платить налоги, то мы должны заключить договор на обслуживание с налоговой инспекцией, которая должна подтвердить документами свою легитимность. К сожалению, легитимности мы от них не увидели ни одного документа, подтверждающего. Их легальность до сих пор нет. После того, как мы провели вот это вот уведомление, в наших документах эта структура начала значиться диверсионно-террористическое организованное преступное сообщество под кодом наименованием государства Российской Федерации. Но, естественно, после того, как мы начали активно работать с разными структурами, Российская Федерация возбудилась. Она решила завести на нас дело за экстремизм. Но, естественно, попытка прошла через судебные инстанции. Естественно, у них ничего не получилось, потому что там никакого экстремизма не было. А была попытка донести правовыми методами возможность изменить эту структуру, легализовать ее. То есть, придайте легитимность. В итоге, с 2008 года мы искали хоть один документ, зацепившись за который, можно было легализовать эту Российскую Федерацию, но до сих пор не нашли. Ну а после того, как мы выиграли суды, в исполнении устава и учительного договора, был возрожден Советский Союз. За... Запомните опять цифра 6. Шесть человек возродили Советский Союз. Странная такая цифра, да? Нет. Буква Ш на всей светной грамоте означает букву Ша. Защита. А дальше защита есть. Вот слово шесть если его расшифровать. Но дальше Сергей Вячеславович вступил в должность 25 января 2010 года в зале судебном, судебного заседания. Прошло все инстанции Российской Федерации в течение года до 2011 года. Одновременно с Сергеем Вячеславовичем в зале судебного заседания вступил в должность. Первого главы Брянской области Сычев Александр Иванович. Это первая глава на планете Земля, который вступил таким образом в должность. С нами его, правда, нет, он почил. Тоже проделал такой же путь. В итоге начались назначения после вступления в должность Сергея Вячеславовича. Да, да. Первыми были назначены вот, глава Брянской области, потом генеральный прокурор ССР Рульков Михаил Михайлович, потом вот Рожов Олег Семенович, полномочник, посол, ну и дальше назначения пошли. До 2011 года у нас назначений не было. Там еще появился только глава Белгородской области. А назначения в центральный орган у нас не было до 2011 года. После, по-моему, еще одно назначение. В итоге, до 2012 года, вот в этим составом практически мы действовали. В 2012 году мы поехали в Днепропетровск, куда нас пригласил так называемый Вячеслав Негрева на совещание по КОБе был Жов Олег Семенович, Тараскин Сергеевич Славович я был Маргарита Николаевна Коморникова была <с Year> что самое интересное, за рулем он находился Сергеевич Славович это как про анекдоте про Брежнева, помните когда он был за рулем кто же там сидит внутри так вот Да. Yeah. <laughs> так вот, когда мы проезжали Брянский пост, запомните, это в 2012 году нас остановили ГИБДДцы. Так вот, когда Валерий Семенович начал объяснять, что он гражданин СССР, так называемый ГИВДДЕВЦ с автоматом передернул затвор, то есть они были готовы к этому. Вот настолько их раздражало слово Советский Союз. Но после того, как мы пошли с вот Сергеем Вячеславовичем, я назвался его телохранителем, мы пошли с ним на пост БДД. он разложил все свои документы, серегали. Когда они все всем этим ознакомились, они попросили его разрешение сняться с ним на память. И вот после этого в таких условиях возрождался Советский Союз. Но дальше пошли уже назначения по... В 2014 году там еще два человека пришли, главы регионов, потом еще двое. И вот так вот мы выросли примерно до этого состава. В нынешнем составе у нас э, до определенного момента, примерно месяца четыре назад, еще не было такого прорыва. А сейчас произошел очень большой скачок в сознании людей. Они начали резко просыпаться. В итоге нам сейчас приходят семьями, не по одному, семьями, приходят молодежь, вот это вот очень большой перелом, то есть мы вышли на следующий этап, но, к сожалению, управление кадров к этому не готово, потому что у нас не так много кадровиков. Это не такая простая профессия. Поэтому сейчас ожидается очень большой прилив кадров. Поэтому рассвет состоялся, ребята. Все. Процесс пошел. Благодарю.